Всем печки мои дорогие зрители, с вами. Снова я уже сегодня я один, со мной сегодня и на пришелинец, поздоровайся. Всем пока. А какой а -а -а -а. пока, блин, на, блин. Ладно, надо нормально выживание ну, начать. Не играй уже этот. Я, если что, с веб-камерой, а этот без веб-камеры. он бог. Потому смотри. что мне лень камеру включать. Что сейчас, сейчас, смотри, что это. Так что это? это? Ш... Иди сюда. Я уж не буду говорить. Иди сюда. Это это. Это сосиска. Это, это, это художественный фильм. Это сосиска. Это фильм. Это сосиска. Забирай тебя. Это мое, это мое. Забираем железо, Валим. Так у меня Съём за то, морковку. что оно есть. Так и золотой мой с Хабл. Я вроде пока все нормально. прошлый раз мы вчера короче. Тоже снимали Майнкрафт, у меня там было говно полное. Ну да, потому что там запись, по-моему, крашнула у тебя. Не крашного, но у меня просто этот. Майнкрафт передвинулся так, чтобы вообще ничего не видно. А, понятно. А я на полный экран снимаю. Я тоже на полный экран. А где? О, козел, блин, да козел. Козел он козел. Это факт. Козел любит козела. О, это за Осипел. Это что, кричащий козел? А ч он тебя будает? Да, он кричащий, он, это, да, он Я крича... же деревню нашел. А, моя деревня. Нет. А Алла ты чё, я тоже нашел? Да я тебя вижу, дебил. А, понял. Так лютаем деревню. Нет, моя деревня! Я лютаю ее. Моя лютая. Нет? Моя лютая девня, моя лютая девня, я вам скажу. Это мое. Так это не тот дом. О, хлеб. О, сейчас карту будет делать. У меня 5 карт. О, хлеб. И, на... О. И кожаная куртка. О, отлично, отлично. Так, зуб обычно зуб. люди начинают... Майнкрафт с этого? С рубки с того, дерева? Забираю тебя. Это теперь мо ⁇ Извините, что убиваю. Опа. А Пригад... А у меня... Лови же Ты что тут уже все разворовал? Вор. Вор среди бела дня. Лавушку, ловушку надо собрать. Нет. Это не забирайся. Ты не забирайся. У меня уже она есть так это мое это я заберу ты зачем бьешь полок жители же оба да чтобы все чтобы все нажали колокольчик на наши каналы понимаешь понял я тоже хочу точка возрождения установлена понял ты что читур нет я не читу я просто на кровати поспала днем да днем да Мелочон, Молодец, смотри, смотри, смотри, еще Майнкрафт. Майнкрафт любит лаги. Давай покупаемся. Люди, я купаюсь. <свист> люди, я купаюсь. Ничего люди. нового. Я купаюсь. Сочетание нового было, это мое хыло. <свист> <свист> нравится моим так, да, так, этот дом я грабил. Да, этот дом я грабил. Так, так все, я поплавал, теперь можно идти. Мак. Так, мы все Мам, здесь уже ограбили. Не Нет. Почему? Я еще, я еще тебя не ограбил. Не понял. Тебе тебе буханкой хлеба по обу дачи? А тебе сено по башке зарядить? Я представляю такими... Такое сено по башке прилетает, представляю. Да. ты. Ты там пока делай все свою фиганью, а я займусь полезным делом. Так я тоже. А полезным. потом буду. Так сейчас я зали, я сделал делать теперь нужно заняться связными делами. Я понял какие? Не, ну мы это не видим, то есть мы не видим, экраны друг друга. Вот в чем прикол. А вы это видите? То есть на видео и на пошеленце ссылка в описании, на его канал тоже в описании ссылка. Да-да-да, вообще топовый канал. Вообще все нужно подписаться. На мой все равно у меня больше подписчиков. Ну и ну и что? Я просто сказал так. Ты что, там мой верстак украл? Я-то я вообще-то свой поставил. Ага, конечно. Здесь два верстака вообще-то. Да-да-да-да-да слепой да да да ой то есть нет ты сказал то что да слепой брез привет брез мой пока да я не тебе дебил а еще за свой мой раз два три четыре ты этим пока медлишь только Каменный век, а я уже тут вещи, вещички сделала. Ты говоришься! Я же сказал, блин, договоришься, скотина! На, на, да блин, так ничего. Пока. Я тут э, кирку тебе дал, две кирки. Так, вс, теперь... Ты думаешь, теперь... что я здесь не, воззываю, не буду? На, скотина, да, блин! Да, ну, блин! блин, на! Пять ночей! Пять ночей, с тобой же подвиви! Блин, у тебя супер-дупер странный ник про против ВЕФЕ. Ты как так говоришь? Саламалейку, брат! Саламалейку, дебил! На, на. Погоди, погоди, пожалуйста. На. Я тебя с хвостей его убью. Чё за? Чё, хватит, хватит драться, хватит драться. Да дай, блин, мне подняться. Нет, дай мне подняться. Я займусь полезными делами. Буду полезать наверх. Это полезные дела, буду полезать наверх. Э -э, Блян! Скотина! Дмит, я как? значит, я значит дмит. нам рейтингу поемал! Я заставил, да, скотина? Я, я спать! Ты думаешь, что у меня с собой кровати нет? Я знал, вообще-то. Ах, да, я точно же говорил! Конечно! Так, все, я забираю твой, твой верстак и свой. И пошел пока. О, клят. Бум. Бум. Крипи сделал, бум-бум. Бум-бум. Да. Иди, где -то, где -то, где -то. О, хочешь, хочешь, тебе стрелу удалю. Иди сюда. Мне нужна еда, еда. Сейчас дам мне тебе еды. Я уже добываю еду, Киркок. На, на, поешь, на, поешь, поешь. Есть еда. Я а добываю еду. Пол. Аж у меня же есть еда. Точно. Логично. Ну, ну нафиг это. Ну нафиг я сваливаю. У меня каменный топор этим каменным топором тут. Всех угдеть. Какой все-таки все паук классик? Да, лучше сегодня мы будем играть, <поцентрический> моянька. Житель недоделанный. Ч а? ⁇ Ничего. Через плечо. Через говно. <къем> дальше я не буду говорить, потому что дальше матом. Хотя у меня же была программа, которая может запикивать матом. <къем> но я и пользовался все равно. Мусульцы-катуха тут только что пролетела около меня. Ч, фантом? Колокольчик! Нелегальный! Не обожимай колокольчик! О, железо! О, железный горем прямо в пещере. О, пещера. Моя пещера. О, говню! Железно... Да! Был железным горемом. <laughs> ну я молодец. Ой, темно-темно, пойди. -темно. Ой, я сейчас возьму. Лег. Сейчас мне будет светло. Накрывать да будет свет. Я пока, что, я пока что семечко съем. Пока что, Знаешь, чтобы нормальный всем был. Два скелета один крипер, конечно. О, ты О. пока там делись, а я тут железка А, блин, скотина! Ты чё, на кого меня оставил? Я сейчас тут сдохну. А, ты че? Это, ус... это мое железо. Это чуть не обосрался. Почему? Обосрался жидким значит я, потому, я было... пошел значит в войну а ты значит себя спокойно железо добывал да пошел бы лучше с другим бы снял да пошел -то. так я зато железо -то. Нашел. Э, уди, уди. мое майор... железо мое пошел сейчас буду заниматься полезными делами 20 двадцать а Минус один. О, еще железо. Тут третий скелет появился. Ну давай, если я пока что железо добуду. Что я уже их победил? А ты че, одного скелета 50 а часов убеждал? Так там их два было. А я троих убил. Так, все, я тут добываю свою у меня уже почти. Ловушка Джокера! Ловушка Джокера? Причем тут джокер? Кто тут джокер? Я сейчас тебе покажу, кто тут джокер. Понятно. если как вам моя век умира. Хорошо. Я сейчас отлично. Здесь что-то есть зомби. Да, нас Я их сейчас убью. Я, я кровати вообще их бою. Так. Э... Но... так. Сегодня Эди. мы будем начинать наш летсплей. Да, летсплей, по-моему, инструфт. 1.17.2 Я сейчас пойду, мне нужно Так, пока что изи. Так, ребят, если я, Если что-то пропущу, то знаете то, то, что я слепой. <смех> Опа. Есть, пригодится, медь, погодится, медь. Подзор на труба всегда пригодится без Uptify. Да. да, блин, да мне нормально. Поисследует шахту. Я уже почти полстака железа добыл. Да. Какого хена ты воешь? Да че? Ну, мне, ну ты можешь потом на видео посмотреть. У меня сейчас 31 железо. Так ты говори... Да, -а, блин, я обсчитался. Добил. Скоро я создам в дискорд сервис так что заходите а у меня он есть уже давным-давно да. у меня вопрос откуда ты нашел приглашение своего твоего, твоего этого видео а понятно М на пощечину да блин хватит пощечину давать да мне нравится пощечину кстати, у меня до сих пор твой берстак. А я еду добываю. А я сейчас буду делать себе фул броню. Блин, мне много. Ну, гри... У тебя есть кал? Нет. Я Пожалуйста. могу, я сейчас на тебя могу этим калом накалить. сейчас погоди. Нет, тут нашел интермода. и второго интернета Блин, кала тут нет. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Это hmm. Hmm. Это ты это маешь, ты Ты не знаешь, о чем я хурмую. Hmm. Так, а тут я нашел, тут я нашел еще немножечко вкуснятины. Сегодня буду хлебным магнатом. Сегодня я должен быть хлебным магнатом. Да мне нужен камень. Нет, тебе не нужен камень. Мне нужен уголь. У тебя есть уголь? Нет. Ну ты вообще не копатель. Я не играл в копатель онлайн. Я тоже. Я играл только в Minecraft. Есть тут уголь. Вот он Ты есть. даже не знаешь мою идею. Она просто гениальная. Так. Я, кстати, помню, как я этот играл с другом в Minecraft на одном компьютере с мудрым. Надо мне пойти. то, что можно было играть в Minecraft Java. Джостики. Че, как понятно. Да. Да, снимали видео этот. Вот, Прикольное видео, мы его удалили. А, понятно. Я сейчас тебе пошумясь. А вот ко мне не, не надо пупшиться ко мне. Заберу. Так, ладно, шучу не забью. Только тебя у меня не забирай. Ты не знаешь мой план, он гениален. Нет. Почему? Ты же не, не знаешь. Боже, его все равно уже нет. Я сразу знаю, что тут тема кава на план. Не а. Это неправда. Неправильно. Это все гениально было. Опять минут за тут летает. Устал уже реально. Ой, я еще железо нашел. Забыл и нашел железо. Ну это я тебе. Оставлю. Для пропитания. Чтобы так пошел железо. Так, привет. Что мое железо забираешь? Нет, железо забираешь. Да Да блин. Знаю тебя. Так. Точнее, не знаю тебя? я посмотрим. ты сегодня будешь прощен. Отлично. Так сделай все что чего у тебя нет. А я сделаю то, то что у чего у тебя нет. Земли? У меня есть земля. А, вот блин. Я с тексуами уже... Я, я с тексуами не играл. Я, я сразу не понял, где... Где железо-то моё. Нет, если что, он там. Эй! Гуляй, если вы не видите. Что уйдётся когда? Не знаю. Ломаем обсидиан. 10 часов без остановки. 10 часов ломаем обсидиан. Теперь я очень сильно защищен. Ты ни в чем. Тебе ничего нет. Я убью. Смотри. Тут есть мафия. Мафию бьем. Я убил мафию. Так, что у тебя там? Ну, железо всего 3 штуки. На тебе еще 2 штуки. Ты. Ты не знаешь, что я хочу сделать. Я знаю, я не знаю, что ты хочешь делать. Горячая штучка, зачем тебе горячая штучка? Прокачана как надо. Ты не представляешь, что я себе.. Не надо, не хватает. Да блин! Не получится ломать. Это не плавильный кусок портала. Я хочу нам вад сделать, портала леш. Раз зад зачем как-то Ай, больно в ноге. В ноге. Попсидиам плачет, а тебе нос спратит. А ты его просто долго ждешь. Какой же ты тип биль? Так, у нас... У нас что-то когда он сломается наконец так у тебя у меня есть кровать я кров... у меня кровать есть я пошел спать я тоже а рядом без пучу какие -нибудь. у тебя монстр Да дрем че за давай спать как э, как для меня сплевская mm. мать ушла. Давай Я сплю. Я сплю. ты тоже спишь? И про спите всю новичку. Да ладно. Mm. А mm. я не спал. Я Which... знаю, я хочу этот мусор кинуть прямо. Mm. А, вот, да mm. я уже заустала этот обсигенно ломать. Mm. Что ломаешь? Я знаю, чего хочу делать. Понятно. Не сделал. Сколько там еще опа? Число мало. Навигусь по земле. Наконец-то. Да, Сейчас проведи. Ага, вот. То, что что мне нужно? Это Делай. это готово наконец-то я это сделал. А да. Отлично. Ура! Эй, а смотри на меня. Ужасничек, да. Посмотри на меня. Пови кирпич. Не пошел ват. в сад. Только у нас у, да. у меня тут железная броня. У тебя вроде вообще брони нет. Ну, почти. Пум-пум-пум. Так, долина душ. Долина душ, здорово. Мы тут очень быстрее, кстати. Здорово скелет. Здорово, скелетский. скелетом. Скелет косой какой-то. Кстати, у нас живота брони. А у меня есть. Э, не честно, мне придется вас. Я хочу вот это. Я пошел с пиглинами искать. Ой, здесь тыдешные грибы. Ой, а вот и пиглины. Ой, ой, ой, ой, беги лучше в долгой мир. Спаси меня, пожалуйста, капец! Это просто Нет. было на волоске, я еще чего не ударил. чтобы меня спас. Он взял бы я сейчас меня буду торговаться. Ребят, золото! Идите, подайте. Бывает, тут э, блин тут, э, я... за, блин, фулин, за заблин, э, заблин, Блин, ну мне конец. Причём... Что ты мне даже пиглин? Это мне даже вот такой вот симплидин Ну спаси меня, пожалуйста. Ну ты мне спасти можешь? нет все нападают. Я могу тебя спасти. Так, пить Ребята, а что вы мне предложите за это золото? все, ребят, окончено. Дадите... Так. Ой, здесь так, этот зоглин. Ну... Ой, здесь этот гаст, говнаст. Как он здесь детализированный. Гаст да. любит гаст. Гаст любит газ того. Гаст любит. По спидки. Понимаю. Блин, мне бы тоже золотую броню. Я, я щас тебя могу сделать сапожки. О, сапожки давай. Здесь опять сосиска. Нет. Нет, это вот шейс. Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, Может что-то еще чуть-чуть меня крало. Они то самое крало говорит не идти вот. Пау, Погнали. А ты с газом здесь, пвпохаешься? Па а понимаю. уйди отсюда. У меня есть скелет и этот и газ. А это да. такой себе набор. Ну, конечно, меня тут сейчас все хотят убить. Ну спаси меня. Ты стоишь у меня полсердичка. У ну, меня тоже. Я упал. так В яму. Да, большую да, да, такую. У тебя не пол сердечка был. Не, ну у меня сейчас пол сердечка, тебе я не говорю. Я пытаюсь выбраться отсюда из этой ямы. Какие красивые тут покровые доски. Час поиграл. Черный. Я решил, как бы, потереть. Капец, я, капец, и, конечно, я высоко упал. А, а, а не я не, выкопался. А и фиолетовый огонь, а не синий, 아? оказывается, а, в а, моем а, спаке. Ух, я чуть не упал. А у меня же есть зачарование скорость души. Я же это доделал. Ой, ко мне пришли. В военкомат ко мне пришел. Хотя бы кости сломаю. Всташься. А опять газ. Да ко мне пять. Давай гасик. Давай на меня газ. А, понятно. А. Понимаю, понимаю. Мне кажется, на этом можно первую серию закончить. Ну да, потому что мы уже 30 минут снимаем. Еще, ну, в общем, надеюсь, а мы... если вам да, понравилось да, это видео, то ставьте лайки и подписывайтесь на канал. А с вами был я, Эджи Бутеви, а также yeah. я. И всем пока